приветствую вас самые необычные экстра, экстравагантные и дружелюбные представители знаков зодиака водолей давайте же сегодня посмотрим что вас ожидает в основных сферах жизни в июне месяца что будет у вас наиболее активно что обратить внимание сам по себе месяц обещает быть достаточно насыщенным контактным это вам точно понравится поскольку по переменам будут ходить то Солнышко, то Меркурий, то Венера по родственному вам знаку Зодиака Близнецы поскольку оба из воздушной стихии и будут создавать благоприятные аспекты к вашему Солнышку значит начало месяца оно конечно будет немножечко притормаживать поскольку 3 числа только лишь Меркурий выйдет из своего ретроградного движения и наконец-то появится больше свободы действий Желательно какие-то новые планы начинания уже планирует после 5 числа, когда уже Меркурий хорошо наберет скорость. До 12 числа он будет все еще находиться в соседнем Тельце и будет создавать такой очень благоприятный аспект Плутону, который находится... В вашем двенадцатом 12 доме. 12-й дом это тайный. Вот знаете, наверное, вы будете больше нацелены на какую-то самостоятельную работу. Э работу, ну, не в одиночестве, а вот, наверное, вам будет как-то легче самостоятельно принимать решения. Вот, настроиться на какую-то очень важное на важную умственную деятельность но вот в одиночестве почему-то, или может быть это будет связано с какими-то заведениями закрытого типа, потому что Плутон идет по 12 дому с какими-то трансформациями, с какими-то структурами такие хочется сказать знаете, как работа под следствием ну посмотрите понаблюдайте, ну просто четко для себя запомните, что это будет очень хороший эмоцион... в умственном, в ментальном плане период когда принятые решения будут взвешены, они не будут легкими и поверхностными, они будут хорошо и тщательно продуманными. Так, еще очень важный аспект, на который важно обратить внимание, это Сатурн, который становится ретроградным до 23 октября. А, это ваш, ваш ваш дом, то, соответственно, что он может давать? Он немножечко снизит вашу активность. И вот, вы знаете, я бы сказала так, что он вашу внешнюю активность перенесет на внутреннюю. Это что-то вы будете так себе внутри сидеть, планировать, строить. Ну вот как-то, знаете, будете больше в задумчивости находиться. вот Зациклитесь в своей серьезности, но при этом, может быть, начнутся какие-то сомнения в своих действиях. Начнете сомневаться, а может быть поменяйте планы, будете раздумывать над тем, как дальше действовать. Вот знаете, вот какая-то решительность, она немножко притормозится. И причем вот что-то в внешнем, оно будет этому мешать. Начиная с 8 по одиннадцатой. У нас Венера идет на соединение с Ураном. В тельце Уран это очень шикарный, такой красивый аспект, когда можно получить очень много приятных впечатлений. В частности, это могут быть подарки, это могут быть приятные встречи, приятные знакомства, неожиданно это может быть зачатие, для кого это важно. А Ну-ка, раз, два, три, четыре. Ну да, для вас это же четвертый дом. Это дом, семья, ну, родина, все, что связано с тем местом, где вы проживаете, то, то, что считается вашей родиной, то, что вы считаете своей родиной, своим местом, своим домом. Может быть, захотите что-то украсить в нем, неожиданно прикупить какой-то дорогой. Ну, хотел сказать, подарок для дома ну да, какую-то технику, например необходимую, или вам кто-то ее подарит ну в любом случае, какие-то интересные события в вашей семье, они могут происходить в это время для тех, кто работает удаленно, это тоже возможное получение финансов неожиданные, причем для кого-то это еще и встречи любовного характера, тоже неожиданные в стенах своего дома любовные признания тоже в стенах своего дома ну вот в общем-то тема денег и любви она будет очень активна в это время далее с 13 числа у нас активизируется меркурий он станет более легким общительным, контактным, поскольку он перейдет свой знак, зодиака, близнецы и вот у близнецах конечно, для, для вас близнецы это пятый дом о, вот тут вот настанет ваше время для любви для воплощения каких-то своих задумок связанных с хобби, с увлечениями ну и также это период каких-то легких, непринужденных знакомств и любовных историй вашей жизни. Хороший период для обучения ваших детей, для того, чтобы их куда-то отправить, перевести, от, отправить, отдохнуть, имеется в виду. В общем-то, пришаться с ними какие-то важные вопросы. Все будет достаточно легко получаться. А вот знакомства, они вряд ли будут продолжительные на этом периоде. Поскольку все-таки Венера в Близнецах, она предполагает легкость. И она не зацикливается надолго на чем-то одном. Дальше. С 14 числа произойдет полнолуние в знаке зодиака Стрелец. Стрелец для вас это 11-й дом дружбы. То здесь взаимодействие с коллективами, с друзьями. Ну, здесь что... Думаю, что в этот период можете еще как-то напрячься по поводу своих друзей, своего окружения. Но что тут еще интересно, чем примечательно? Дело в том, что после этого полнолуния активизируется ваше желание достичь, ну, добиться какого-то авторитета в глазах других людей. И для этого очень, очень активно вы будете задействовать информационную сферу. Дело в том, что тут Юпитер будет образовать, который в вашем третьем доме, будет образовать благоприятный аспект к Меркурию. Меркурий ⁇ это общение. Юпитер ⁇ это... То есть, третий дом – это короткое окружение, короткие поездки. Может быть, для того, чтобы вас услышали или чего-то там достичь, то вы будете очень много передвигаться, много общаться и много передвигаться. Возможны также какие-то интересные хобби, увлечения, которые помогут вам, как-то ну, утвердиться в обществе, благодаря которому вы будете заметны. Далее по перемен, этот аспект будет работать до 20 июня. Далее по переменам будут включаться такие аспекты от Венеры, как, ну, скажем так, я вам, скажу более понятным языком, в общем, будет включаться ваш первый дом, второй, то есть ваша личность, ваши деньги. И 12, то есть что-то тайное, тайные события. Ну, ну, вот, наверное, поиск каких-то скрытых источников дохода будет благодаря вашему хладнокровию, а также выход из сложных затруднительных ситуаций благодаря вашему трезвому расчету. Но вам повезет, только в том случае, если ваша цель она будет ну, такой благостной. Благородный Далее с 23 июня У нас Мерку, не Меркурий А Венера Переходит в близнецы Это раз, два, три, 4, 5 Это ваш дом любви Становитесь более легкими, контактными, общительными Легко знакомитесь, легко проводите Время, взаимодействуете с окружающими, при этом, ну, маловероятно, что вы будете вступать в более какие-то такие долгие, долгие, долго отношения. Сейчас перепроверю, да. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все верно. Очень порадует вас период с 25 по 29. Здесь ожидать интересных подарочков. Так. Третий, четвертый, пятый дом. Ну, любовные какие-то истории. Во-первых, зачатие, вероятно. Во-вторых, любовные встречи, торжественные какие-то мероприятия, связанные с этими темами. Ну, что-то что очень хорошее можете ожидать. Какие-то подарки от любимых. Финансовые поступления. Благоприятные взаимоотношения с иностранцами, знакомство с иностранцами. 28 числа Нептун планета Иллюзий становится ретроградной, и она в вашем втором доме. Значит, тут начнется достаточно затяжной период до 4 декабря по непонятной ситуации с вашими финансами. Поэтому старайтесь. А знаете, кому повезет? Для тех, кто работает в творческой сфере, в сфере услуг, кто работает с алкоголем, ну, потому что Нептун любит пить. Кто. Занят в эзотерике, ну эзотерика и психология тоже сюда подходит, морские какие-то темы, ну может быть там ходят в море или ну, то, что связано с водой, с жидкостью. А для всех остальных могут быть всякие непонятные ситуации возникать в финансовой сфере и смотрите, берегите ваши денежки, не... Постарайтесь не напороться на афериста. Очень тщательно все проверяйте. Потому что возможные ну, заблуждения относительно своих финансов. Никуда их не вкладывайте. Ни в какие сомнительные мероприятия. Заканчивается все это дело на Волунием в раке. Рак для вас это раз, два, три, 4, 5, шесть. То, значит, тема здоровья и тема работы. Искушение пулилит. Даже не знаю... Ну, может быть, знаете, проиграется просто как какой-то мнительный страх, переживание вот по этим темам или по здоровью, или по работе. Но здесь совет не спешить, не спешить с выводами, тщательно все проверить. И может быть еще в эти дни, там 29, 28, 29, 30, вот в эти дни можете почувствовать какое-то, знаете. Ну, инсайт, инсайт может прийти, озрение, но не спешите, не спешите слепо доверять тому, что вы почувствуете или увидите. Потому что лита она все-таки может уводить от там, э, истинных целей. То есть она все-таки связана больше с искушениями, с чем-то. Ну что, желаю вам легкого месяца. Пожалуйста, комментируйте. Комментарии помогает продвигать видео, проекты. Подписывайте, ставьте ваши лайки, за них я буду вам благодарна и до встречи в следующем периоде.